Привет, меня зовут Макс Риск, сегодня рассказываю, что такое тренд. Итак, что такое тренд? Это популярные видео. Часто попадают в, раз... в различные видео под названием «развлечения». Вот, например, YouTube. Там есть некоторые категории музыки. Там уже по категориям делают видео. Если вы включите развлекательную тему, то вы сможете в тренд попасть. Это очень классно. Конечно, нужно больше актива иметь, вот, есть разные категории, музыка, видеоигры, там тоже конкуренция, так что огромная конкуренция, в принципе, да, что сейчас трендово и не трендово, трендово на время, скорее всего, потом пропадет тренд и все так что это не, не так-то и важно, но дополнительно. Если вы не знаете, что снимать, то смотрите тренды. Попробуйте такое снять. Я снимаю, что такое тренд, например. Посмотрим, что выйдет. Возможно, вторую второй части выложу. Вот, что такое тренд. Там есть еще разные категории. Фильмы еще есть. Также есть платные фильмы и все остальное. И главное чтобы было категории развлечений вы так попадаете на главную страницу тренд это больше продвигайтесь но там говорят еще в трендах что нехорошая аудитория получается потому что она много дизлайков ставит так что это лишь дополнительный трафик всем за просмотр с макс риск с левой, с правой, с левой, с правой. есть такие подсказочки, где новые видеоролики, тоже можете их оценить, они, возможно, полезные, чем даже этот данный видеоролик. Всем бай-бай, пока.